Мы красим яйца. Это самое увлекательное дело в канун праздника. Покрасить яйцо. Каждая хозяйка это делает по-своему. Я делаю все очень просто. Беру шелуху, луковую, как делали наши бабушки. Бинтик. Вот у меня такой бинтик. Заворачиваю плотно яйцо, завязываю и яйцо готово к кашенью. Вот примерно так оно получается. Посмотрите, эти как. Вот. Все завязала, сложила в кастрюльку. Беру старенькую кастрюльку, насыпаю туда соли, чтобы не трескались яйца, заливаю водичкой, заливаю водичкой, чтобы яйца были покрыты полностью. Видите, как красиво получается. И наливаю зеленки туда. Флакончик с седрой рукой. И ставлю на плиту. Варится яйца. Хочу я сегодня протестировать краску, которую взяла в светофоре по совершенно смешной цене. 2 рубля. Состоит она из четырех цветов. Каждый, вот каждый пакетик из четырех цветов. Это вот блестящие, а это просто цветные. Налью сейчас в мисочке я. Кипяток, туда краску в каждую из мисок и двухпроцентный уксус. 2% уксус я в каждую миску добавлю. Варю яйца уже и сейчас мы будем смотреть, насколько хорошо она красится. Я ну, За 2 рубля что может покраситься? Удивительное дело, конечно. Что нам продает магазин Светофор для Пасхи? Краска 2 рубля. Будем красить и оценим. Сваренные яйца. Я, я погрузила в чашечки вот так. По инструкции написано по 4-8 минут. По 4-8 минут. Вот раствор. Будем ждать, что получится. Ждем 8 минут. Ну что ж, пожалуй, будем вынимать яйца. Уже прошло 8 минут. И будем оценивать. Какова же краска в светофоре? Стоит ли ее покупать? Я так выкладываю на тряпичку. Я пробно покрасила вот по два яйца. Смотрите, ровный цвет. Очень даже неплохо. Мне нравится. Хороший малиновый. Надо их выкладывать так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Видите, какой хороший розовый цвет получается. Насыщенный. И голубенькие. Голубенькие. Сейчас посмотрим, как получилось. За 2 рубля совсем неплохо. Смотрите, краска легла. И очень ровно, хорошо. Видите, как хорошо получается. Сейчас все это остынет. И я вам покажу свой конечный результат. Яйцо, которое, Яйцо, которое я варила в зеленке с шелухой, уже остыла, сейчас я, буду... сейчас я буду освобождать от бинтика яйцо и посмотрим, что получится. Делать это надо в перчатках, потому что я уже сейчас изморала все руки, решила, что перчатки надо одеть. Что, что же получится из яиц, которые варились в зеленке, с шелухой. Вот так освобождаем яйцо от марли, очищаем ее. Посмотрите, какие-то получаются яйца. Очень красивые, необычные. Сейчас я их помою под проточной водой и покажу вам. Что ж, можно сказать, что к Пасхе мы готовы. Яйцо, мы покрас... яйцо я покрасила. А краску для яйца, которую брала я в светофоре, я наклеечки сделала. Брала в фикс прайсе. Такие незамысловатые, тоже очень-очень дешевые. И наклеила их на яйцо, чтобы было поинтереснее. Могу сказать, что краска за 2 рубля неплохая, работает. Так что, если вы встретите такую краску, можете покупать ее. И вполне достойно можно покрасить яйцо к празднику. Мои яйца в шелухе и зеленке получились тоже очень красиво и необычно. Посмотрите, как рисунок нигде не повторяется. Очень интересно. Я думаю, что и детям будет Интересно получить такое красивое пасхальное яйцо. С праздником вас, мои дорогие, с наступающим! Всех вам благ земных, хорошего настроения, благополучия в семье. Всем здоровья! Это обязательно условия нашей жизни. Будьте здоровы! Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!